Привет! В этом видео решила поговорить о том, как изменился процесс принятия решения о покупке, как поменялось понимание воронки продажи, почему даже хорошая рекламная кампания может быть на самом деле провальной, кому верит клиент, когда выбирает и решает, что ему купить. Вот об этом подробно далее. Давайте представим обычную ситуацию. Потенциальный клиент пришел в магазин, он смотрит какой-то продукт, продавец-консультант, что-то рассказывает, отвечает на вопросы, и это хороший магазин. Все процессы в нем слаженно работают, профессиональный торговый персонал, который знает свою работу. Но сегодня у каждого есть смартфон, а следовательно, есть и доступ к информации. Итак, любой потенциальный клиент, который находится в магазине, может тут же зайти в интернет, начать читать отзывы о интересующем его товаре, сразу же сравнивать его с другими аналогами. Если он наткнется, допустим, на негативный отзыв, кто будет более убедительным, продавец-консультант или все-таки отзыв в интернете, это еще большой вопрос. В интернет-магазинах на различных маркетплейсах можно оценивать продукты, видеть такую усредненную оценку показатели рейтинг как продукт оценивают пользователи не обязательно читать даже отдельные отзывы доступ к подобной информации меняет процесс принятия решения о покупке это очевидно Переходим к определению мудрости толпы. Это сбор, собрание различных мнений многих людей. Это могут быть субъективные мнения, объективные, просто какие-то нейтральные. Здесь нет упорядоченности. И мудрость толпы нужно уметь эту информацию использовать и уметь ее фильтровать. Там нет готового решения, но это то, что вызывает доверие своей непредвзятой позиции. То есть маркетолог по-любому находится на стороне компании и своего продукта и заинтересован в продаже. Обычные люди, они в основном, в большинстве случаев, такой заинтересованности не имеют. И вот эта информация, то есть мудрость толпы, она на самом деле меняет очень многое. Кто сюда может входить? Нужно отметить, что это могут быть инфлюенсеры а, в социальных сетях, то есть пользователи, имеющие обширную лояльную аудиторию, те же блогеры, например. И еще это могут быть самые обычные люди, покупатели, пользователи. Их можно условно разделить на две группы. Это пассивные пользователи, то есть пользователи, которые только читают и потребляют информацию. И также активные, это те, кто читает, а также пишет отзывы, участвует в дискуссиях, то есть участвует в формировании контента и вносит свой вклад. Активные пользователи и частично, возможно, инфлюенсеры, они как раз и создают вот эту мудрость толпы. Возвращаясь к теме, нужно отметить, что наш выбор при принятии решения о покупке может влиять, вот на наш выбор может влиять три сферы. Человек может опираться на самого себя, на свой опыт и никого в принципе больше не слушать. Может прислушиваться к мнению друзей, близких и знакомых и может черпать информацию вот как раз из внешних источников. Сюда относятся отзывы, то есть средства массовой информации, соцсети, рекламы и так далее. Может быть комбинация вот этих трех сфер. То есть я хочу, обратить внимание что относительно одного продукта человек может опираться только на свой опыт и в принципе больше никого не слушать относительно другого продукта слушать чисто рекомендации и в разных ситуациях может быть всего по-разному Теперь давайте вспомним классическую воронку продаж или путь клиента, который он проходит от этапа заинтересованности до самой покупки. Воронка продаж для каждого бизнеса либо отрасли, она может быть разной, но суть это сейчас не в этом. Что происходит? Реклама информирует и может повысить, повысить узнаваемость бренда либо узнаваемость продукта, но это ничего не гарантирует, так как у любого человека есть доступ к информации, он может в любой момент начать с рассматривать другие альтернативы и пользоваться мудростью толпы и поэтому из продаж вот из любой стадии можно легко выйти и переключиться на другой продукт но интересно еще и другое допустим у нас бизнес которым не предполагаются повторные продажи. Допустим, компания занимается мель, мебелью. Сегмент B2C продажи конечному пользователю. Клиент, допустим, делает ремонт, купил себе мебель, повторно он может быть совершить покупку через несколько лет. Вопрос. После того, как ему продали, нужно ли поддерживать с ним отношения? Смотрите, если этот клиент доволен покупкой сервисом, он может начать говорить о компании и ее рекомендовать. Он может писать отзывы. То он может начать вносить свой вклад в формирование вот этой мудрости толпы. И точно так же верно и то, что если он, допустим, недоволен, он может начать делать то же самое писать негативный отзыв. Есть такой термин адвокаты бренда. Обычно он применяется для больших компаний, либо известных брендов. То есть это те люди, которые в прямом смысле готовы защищать бренд. И с адвокатами бренда выстраивается отдельная работа. Это вот прям действительно отдельный сегмент. Причем тут не особо важно, совершает покупку человек или не совершает. Может быть такой уж ну вот, парадокс. Дорогой бренд, человек не может себе это позволить. Дорогой автомобиль. Дорогой аксессуар, но он много читал об этом, возможно, тестировал, где-то пробовал, и самое главное он готов об этом говорить. То есть, в чем парадокс? Покупатели охотно готовы рекомендовать бренды, которым доверяют, даже если сейчас какое-то время сами их не используют. Обращаем внимание, что это не только про продукты, в смысле физические товары, это и про услуги допустим, фитнес-центры, студии йоги, центры развития, школы иностранных языков если клиент какое-то время не ходит забросил могли измениться обстоятельства в его жизни но это не значит что он плохо относится и это не значит что он не готов рекомендовать или высказывать свое положительное мнение с точки зрения результативности и эффективности работы маркетинга можно оценивать сколько заинтересованных клиентов довели до продажи это один показатель результативности, а также сколько из тех, кто знает о продукте, готовы говорить и защищать этот продукт. Это еще один показатель, и это тоже важно. Вообще высокий уровень осведомленности, узнаваемости продукта либо бренда это то, чего может добиться реклама, но это ничего не гарантирует, то есть это не гарантирует продажи, так как в любой момент может вмешаться, как мы уже говорили, мудрость толпы. Можно говорить о том, что воронка продаж видоизменилась. Если клиент заплатил деньги, то дальше нужно красиво завершить продажу и дальше подумать, как работать с этим покупателем. После продажи не расслабляться, а наоборот, необходимо построить работу так, чтобы клиент рассказал о своем положительном опыте. Появились дополнительные этапы воронки, можно вот так это расценить, и это вот отдельная работа, отдельные базы данных, отдельные коммуникации. Если обобщить все то, о чем мы говорили, то реклама сегодня может делать только хорошую осведомленность, но это ничего не значит. Доступ, э, доступ к информации, возможность пользоваться мудростью толпы меняет поведение клиента и вообще процесс принятия решения о покупке. Появился отдельный сегмент. Аудитория это адвокаты бренда, либо адвокаты продукта, то есть те, кто готовы говорить, рекомендовать и защищать. Мнение этой аудитории может быть куда более весомым, чем те рекламные сообщения, которые несет реклама.